Есть интересный проект, называется Bixie Infinity. Такой проект, наверное, как акси Infinity, вы знаете. Ну, это типа Bixie Infinity. Очень даже не знаю, как оно там пойдет. Но это будет игрушка Play to Earn, то есть зарабатывая, играя за то, что вы будете играть, будет как бы начисляться вам токены. И смотрите. Эта игра для заработка создана на основе Акси Infinity. И основана на Binance Smart Chain, цель которой построить игровой мир метавселенной. Ну, это сейчас модно, метавселенная. Так, это раз. Что тут надо сделать, ребята? Нужно всего-навсего вот сюда вставить ваш адрес Binance Smart Chain кошелька. С там с MetaMask, а вот сюда e-mail э -э и все. Ну, капчу пройти и регистр. Вы попадете к себе в кабинет, вам дадут вот уже NFT, шку Ну, у меня слабенькая конечно попалась, но я пока что кошелек не подключаю э, к этому сайту и поэтому не клеймить ничего не буду, пока что посмотрю как эта игра будет развиваться и все такое. После того как э, пройдет аирдроп, нам дадут вывести, я надеюсь, свои токены и э, ну, NFT тоже можно будет заклеймить, так что вот такие дела, дают ребята 100 токенов и NFT. То есть, всего-то она всего навсего нужно, вот, вводите кошелек и email, все. И вот такая вот регистрация. Так, так, ну, в принципе, все. Имеет, ребята, вариант жить, такая тема, я вам так скажу. Может, Axie Infinity тот же, сейчас уже очень дорого стоит. А кто думал, что так будет? Вот, в принципе, и Bixie Infinity, может быть, так и будет. Низкий порог, смотрите, вам нужно установить кошелек, игровой клиент и даже заплатить газ 100 долларов, если вы играете в Axi Infinity, газ 100 долларов, Там на эфире, я так понимаю. Для новичков это слишком дорого и сложно, поэтому вот это бикси Infinity, основана на Binance Market. Тут комиссии намного меньше, дешевле и, в принципе, всех устроит. Вот так, рыночная капитализация... А, ну это... А, вот Axi Infinity рыночная капитализация до 34 миллиардов, ⁇ я А Bixi Infinity только начало. Поэтому, ребята, вот когда только начало, тогда нужно брать. Вот если бы Axie Infinity взяли в начале, то было, было бы сейчас круто, если бы там, прикиньте, по 100 токенов раздавали. Заработали бы очень хорошо, даже без рефок и всему, ну, всего такого. Так, ну в принципе все. Пока что берем дроп, а уже потом будем смотреть, что оно и с чем его едят. Главное забронировать свои, так скажем, 100 токенов. Ну, У меня уже там пару рефералов есть, поэтому у меня 500. Вот такие дела. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Всегда вам буду очень рад. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И работаем.